наверняка обратили внимание на простоту этого движения и на легкость, с которой оно было выполнено. Его и на самом деле сделать нетрудно, но только если отработать его до автоматизма или же делать медленно. И все-таки скажет скептик, как же заторможенно они двигаются. Человек так уж устроен, что быстрее всего реагирует не заученными, а машинальными движениями. Причем в идеале, усвоенными на болевом пороге. Муха летит в глаз, мы уклоняемся. Опрокидывается стакан с кипятком, мы успеваем скачать. Мы не запоминаем эти движения специально. Мы действуем так, как подсказывает само тело. Но задумайтесь, разве не медленно мы учились одеваться? Есть ложкой суп, ходить на лыжах, танцевать, наконец. Те же принципы обучения. Лишь несколько иная цель в конце. Я его бью. Он, я, великий, опа! Значит, у нас тут работа. Я продолжаю бить, он защищается. Вот видите, у меня опять, я попался. Видите, я его забрал. Где у нас руки и ноги начинают входить в один какой-то механизм, как редуктор. Значит, начинают шестерни иметь соединение и обеспечивать вращающее движение. Что такое владеть своим телом»? Формула проста. Сохранять комфортность и устойчивость в любом положении. Ведь даже ребенок знает, падать больно. А нападение – это тоже воздействие окружающей нас среды, при котором у тела, кроме сохранения устойчивости, появляется новая задача – изменить эту среду. Биомеханика, говорит учитель. Придумал ли Алексей Кадочников эту систему? Или всего лишь написал как программист другую программу для обучения нашего тела? Пускай человек придумывает. Ведь все единоборства придуманы. Все. У каждого единоборства есть автор. Другое дело, что школа создается родоначальником, но школу воплощает в действие коллектив. Система Алексея Алексеевича Кадочникова придумана от начала до конца. Но кто сказал, что она плоха. Она по-своему хороша. Вот в тех целях и задачах, которые стоят впереди, она хороша. Бойцов русского стиля обвиняют в недостатке скорости при отработке боевых движений. То, что делается медленно, мол, неэффективно, а в бою просто абсурдно. Не научишься драться без реальной скорости. Что ж, вроде бы все верно. Драться не научишься. Но техника русского стиля учит отнюдь не драться. Это выверенное до мельчайших деталей искусство убивать. С хирургической точностью, минимальными усилиями. И как это неудивительно, в кратчайшее время. Ученики Кадочникова проверяют свои знания не на соревнованиях, а в бою. В борьбе двоих за выживание не бывает проигравшего и победителя, а бывает лишь тот, кому удается выжить. У тебя рука взяла вот этот самый приклад и вот своей... И пошел в него. Вот так. Вы понимаете, вы в равных условиях, в равных научитесь расслабляться. Вас взять невозможно. Но, как я скажу, женщину невозможно изнасиловать, если она не захочет. Проведем эксперимент. Намеренно увеличим скорость просмотра. И это движение уже не покажется нам легким. Оно станет просто неуловимым. Но потеряется ли от этого его естественность? Вовсе нет. Так что же может помешать нашему телу двигаться столь же быстро, если и нападение на него будет таким же стремительным? Только одно. Непривычность ситуации. Предъявление нехарактерного э, раздражителя какого-то, то есть течение обстоятельств, не имеющегося в жизненном опыте, они могут быть и не экстремальными, но из-за своей не, э, новизны, внезапности, они будут рассматриваться как, прежде всего, стрессовая ситуация. Она может не нести угрозу жизни. Абсолютно. Она просто бывает непривычной. Человек может неадекватно среагировать на нее. И тогда, соответственно, рассчитывать на то, что он с успехом выполнит какую-то задачу, нельзя. Мы приезжали на семинары к деду не один раз. Мы слушали его. Мы держали его за руки и даже пробовали с ним бороться. Вы видите, чем это кончалось. Но вот удивительно. Каждый раз мы привозили кучу отснятого материала, где было показано и рассказано о технике русского стиля практически все, И в то же время у каждого из нас оставалось ощущение, что мы сделали лишь крохотный шажок к пониманию его системы. Я не собираюсь объяснять. Объяснять это вы объясните. Я показал, продемонстрировал то, что мог показать, и то, что вы у меня просили. Но не объяснять мне, вот, зрителям. Есть книги, которые выпущены, читайте. А для того, чтобы подготовиться к тому материалу, надо хотя бы знать школьную программу. И межпредметную связь иметь у себя. Согласитесь, понять Кадышникова непросто.